Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет об адениуме. А точнее о прививке. Я хочу показать свой результат. И укоренение э, черенков тоже результат хочу показать вам. Подзабыла я что-то про адениумы. Давно не снимали видео про них. И вот решила снять. Начнем с прививки. Эту прививочку я делала... 1 июля у меня есть видео на канале если кому-то интересно можете зайти и посмотреть и вот мой результат посмотрите я делала всего одну прививку я делала прививку этого же растения если помните он у меня рос таким одним хвостом и я все ждала думаю вот как отцветет, я его обязательно обрежу и вот обрезала и для того чтобы у него Такая крона, знаете, более пушистая была, да, более ветвистая. Я ему сделала еще одну вот сюда прививочку. Вот видите, листики, все хорошо. Здесь вот еще одна почечка проснулась. И он у меня уже с прививкой даже и отсвел даже. На нем был цветочек. А данью довольно-таки легко вообще прививается растений, допустим, если брать другие до да, растения, они более сложно, наверное, прививаются, а оденюм прям легко. Главное делать стяжку такую, знаете, потуже, вот этот стык как бы притянуть, и все. И теплое место обязательно для прививок теплое, светлое место и все. И у меня вот часто в комментариях спрашивают, когда лучше обрезать адениумы, прививать адениумы, Вот по поводу обрезки. Я могу сказать, что я их обрезаю в любое время года, вот если я вижу, что у него вытягиваются сильно ветки, я обязательно обрежу, то есть как бы, а прививать, ну прививать, конечно, лучше летом, весна, когда тепло то есть для прививочки и вообще как бы растение уже знаете такое просыпается а весной летом как бы оно растет и вот эти прививки они конечно же лучше всего приживаются весенний, летний период а по поводу черенков скажу еще у меня тоже на канале есть видео кому интересно можете зайти посмотреть но вот я, черенки я честно скажу они у меня укоренились не все то есть какие-то черенки у меня и погибли. Может быть, я и сама упустила, потому что растений много. Я не могу уделить всем внимание прям, знаете, прям вот вообще. Особенно вот эти черенками. Да, ну где-то вот они же в маленьких стоят, где-то пересохли сильно, где-то, может, я чуть переувлажнила. Ну, то есть, я из личного опыта могу сказать, что вот черенки в перлите, конечно. Удобнее укоренять, нежели в почве. Потому что почва, она все равно же дольше у нас просыхает, наверное. Даже. Ну, в общем, перлики. Вот этот у меня до сих пор в перлике товарищ сидит. Вот этот в земле. Ну, тут грунт для он Также я делала рыхлый грунт. Тут вот много перлика тоже там. Но я их отсюда не буду пересаживать. Я их не буду пересаживать. Я хочу просто, чтобы они хорошо нарастили себе корни. Вот когда вот раздует горшок, в корешочки, некуда будет расти, тогда я поменяю почву. Но вот этого друга, конечно, он же у меня в перлите сидит, то есть мне его, конечно, придется в скором времени-то перевалить. Перевалить его, также земля для кактусов, например, с перлитом, да, такой более рыхлый субстрат сделать и все, и достаточно будет. Вот эти череночки, я им скажу, им уже довольно-таки, я их укореняла где-то в начале ноября. Вот эти черенки у меня еще ноябрьские. Вот эти, которые позднее были, я вот укореняла, к сожалению, у меня они не укоренились. Но я, в принципе, не сильно расстроилась, потому что, во-первых, куда-то ставить же нужно, да, растения. Ну, нет, некуда ставить. В общем, они не укоренились. А вот эти вот растут. Это два разных сорта. Это у меня Мадам Батерфляй. Вот это по-моему, сорт. Я уже по листьям просто смотрю. Да, мадам Бтерфляй. А это обычный вот этот Адениум. Ну, такой, как бы не махровые цветочки у него. но он тоже красивый, у него. У материнского растения, вот от, от которого я его обрезала, у него очень красивая форма, это мой первый адыниум. Он у меня уже такой, товарищ-то в возрасте уже, попку нарастил красивую. И цветет, в принципе, тоже хорошо. И также, какое время года для черенков? Вот знаете, можно в принципе-то и в зиму укоренять, но самое главное же для адениума – это тепло, и как раз где-то возле батареи, допустим, да, они прекрасно укореняются. То есть, есть тепло до светло. Просто укоренять, я думаю, в любое время года можно адениум. Потому что вот это вот у меня в начале ноября, видите, какие красавцы стоят, и я вот чувствую, что там уже корешочки разрастаются. И потом еще есть такие, знаете, вот пишут, а могут ли нарастить красивые формы, вот такие из черенков. Да, могут. Потому что у аденима очень красиво разрастается корневая система. Вот если ее нарастить красивую такую, да, большую, и потом приподнять его, вот, пожалуйста, очень красивый будет экземпляр. То есть у него вот этот стволик, он будет утолщаться. Только вот, знаете, единственное я вам могу сказать, вот не выращивайте хвостом, а Их нужно обрезать. Чем вы чаще будете обрезать, тем толще будет у него вот это основание. А если он будет вытягиваться, соответственно, тоже он же, ему силу уже надо, вот это, чтобы вытянуться куда-то. И, конечно, он будет тратить силу, и он будет такой худой и тонкий. Так что да, можно нарастить красивые формы, но, конечно, это нужно набраться терпение, потому что это, наверное, чтобы хорошая форму нарастить, это ну, минимум 5 лет нужно ждать. И вообще, что я вам рассказываю, сейчас я вам покажу своего экземпляра, который вот именно выращен из черенка, и ему уже более 5 лет. Ну вот злофа закончилась. А как бы на улице же прохладно, а уже переехали домой. И вот сейчас я вам его покажу, где он у меня стоит. Ну вот мой экземпляр. Вы его, конечно же, знаете, кто следит за моим видео. Вот такой вот. Я ему не раз уже и корешочки ему поднимала, и чистила их. И, в общем, там у меня в горшке, горшок довольно-таки крупный. Я сейчас покажу вот так вот. И там вот представляете, сколько корней? Он у меня весит уже более 5 килограмм, а грунт у него очень рыхлый. У меня на канале очень много видео есть по этому адениуму. Кому интересно, можете посмотреть. У меня на нем вот сделаны еще прививки. Но вот в этом году он цвел на нем, так, на нем цвела прививочка мадам баттерфляй. И вот его еще цветочек держится. И там, смотрю, у него опять еще бутоны заложил. То есть вот такой вот красавец мой. Ну, как вы видели, что можно вырастить хороший экземпляр. Главное, чтобы было желание и фантазия, наверное. Потому что там с корнями же можно играть, где-то переплести, где-то закрутить что-то. Он же потом их раз, расставится, они такие больше становятся, утолщаются. И вот эти вот потом всякие завитушки, да, они очень красиво смотрятся. Так что все в наших руках. Ну, я, конечно, буду снимать видео, потому что сейчас уже, я уже сказала, что на улице уже похолодало, довольно-таки хорошо похолодало. У нас ночью-то вообще холодно. И сейчас... Буду составлять уже ардениумы на полку, уже капитально их на зимовку. И, конечно же, вам покажу видео, как я их поставила, куда поставила, какими лампами буду досвечивать их в зиму. В общем, все вам буду показывать. И еще я забыла сказать совсем, это про полив вот черенков. Вот самое главное, тоже их там вот полива нужно быть аккуратно. Вот из пульверизатора совсем чуть-чуть, вот не надо даже вот совсем чуть-чуть, потому что же корней же нет и очень легко можно загубить вот сам череночек, то есть он может просто загнуть. И вообще адениум это уникальное растение, которое можно обрезать, прививать, я не знаю формировать корни ему красивые, да, причем. Наращивать ему вот именно красивый каунтекс. И то есть вот если даже обрезали, да, посадили, новое растение растет. Просто вообще чудо природы. Так что не бойтесь, творите. Увидимся в следующем видео.